1 июля в Каракалпакстане начались протесты после того, как власти представили проект новой конституции. В ней предлагалось лишить регион суверенитета и право выйти из состава Узбекистана по референдуму. После протеста президент Узбекистана приехал в Нукус. На встрече с местными депутатами он предложил убрать предложение об автономии с проекта Конституции. Власти Узбекистана приняли решение продлить обсуждение проекта поправок до 15 июля и сохранить автономию Каракалпакстана. Сейчас как бы возник вопрос о том, что должна происходить ревизия действующей Конституции Узбекистана. И вот в рамках этой ревизии вопрос об автономии Каракалпакстана. Он был убран и вот данный вопрос привел к выступлениям в данном регионе. Напомним, что проект поправок был опубликован 25 июня. Всего планируется внести 170 изменений в 64 статьи документа. Среди прочего, предлагается увеличить срок полномочий президента с 5 до 7 лет и расширить его полномочия. Также предполагается, что в случае принятия поправок произойдет обнуление президентских сроков действующего главы страны Шавката Мерзиёева. Пока речь не идет о том, что какие-то серьезные На это вопрос о том, что нужно сохранить те на, позиции автономии, которые имела, имела Карталфатическая республика в составе Китая, надо а это в составе ССР и так далее. То есть а, вот эти исторические... Эксперт утверждает, что нынешний кризис не представляет никакой угрозы для государственности Узбекистана. Ташкент обладает достаточными силовыми и экономическими ресурсами, чтобы купировать акции протеста. Шавкат Мерзиоев ввел чрезвычайное положение на территории республики с 3 июля по 2 августа. Предстоящий референдум по поправкам в основной закон пройдет осенью текущего года. Тагмина Мадатова, Елизавета Никитина, Универньюз.